Это в аккаунт Gmail, господи, в Google, да, есть живой журнал и есть Live Internet.ru. Все, вот это три самые такие как бы простые в использовании, в том как открыть ваш блог, то есть самые простенькие. Еще хочу отметить, если у вас есть свой какой-то сайт персональный на какую-то тематику достаточно если в нем есть блок то есть раздел блок вам не нужно тогда открывать дополнительно еще какой-то свой блок вести есть такая есть такая мысль есть такая как вам объяснить практика что у вас есть свой персональный сайт, на котором есть блог, и вы заводите еще дополнительно блог. Зачем это нужно? Дело в том, что э, вот эти сайты, э, блогерские сайты, где вы можете создать свой персональный блог, они очень хорошо размещаются в поисковиках и индексируются в поисковиках. И если вы, допустим, размещаете статью у себя на сайте и делаете репост на свой же блог вот в этих, как бы на этих сайтах, вы получаете хорошую индексацию в Гугле, хорошую индексацию в Яндексе. Поэтому, если вы хотите, вы можете размещать и так. Ну, вы можете делать и так. Иметь свой сайт на сайте блок и дополнительный блок, который вы делаете параллельно. Но размещать информацию два раза и туда, и туда разную не нужно. Достаточно одну и ту же информацию ввести и там, и там. Я вам скажу, не нужно ввести большого количества социальных сетей и блогов, вы просто не потянете. Возьмите очень так точечно, берите самые топовые, чтобы там было как можно больше публики вашей, вашей целевой аудитории. Друзья, у нас тут шторм на улице, и немножко шумит, поэтому не пугайтесь, сама сижу, пугаюсь окон. Хорошо, поехали дальше. Итак, новостные блоги, там, где вы размещаете новости или в социальных сетях, вы размещаете новости о вас. Это 30% информации для ленты. Обучай, обучение или полезная информация – это статьи. Дальше есть такой вид, который вы знаете все абсолютно, надеюсь. Это фотоблогинг, это Инстаграм, это то, что появилось, боюсь ошибиться, но по-моему, два года назад или год, ну то есть совсем-совсем недавно, несколько лет назад, пару лет назад. И э, на самом деле Инстаграм становится, ну просто мега такой удобная штука и по продвижению э, того, чем вы занимаетесь. И знаете, вот сейчас нет много времени у людей читать, поэтому больше люди любят смотреть глазами, и если вы размещаете какую-то интересную фотографию, которая привлекает внимание, если вы там еще что-то написали, это дает очень хороший результат. Единственное, что Инстаграм развивается немножечко по-другому, там работают хэштеги, мы еще поговорим с вами об этом. Мы сделаем один отдельный э, семинар, только ну, как бы один тренинг исключительно по Инстаграму. Э, поэтому не буду сейчас на этом останавливаться, но обязательно там зарегистрируйтесь. Там все предельно просто, вот проще, чем Инстаграм вообще, по-моему, ничего нет. Uh, у каждого есть на сегодняшний день смартфон, и, и научитесь быть блогером 24 часа в сутки. Вы что-то интересное увидели, только эта информация должна быть полезной, интересной, смешной, веселой. Должно быть что-то о вашей жизни, uh, но самое главное, чтобы там постоянно что-то в ленте появлялось. Видеоблог. Это, конечно же, есть два таких самых больших, их на самом деле не, не два, их больше, но э, я вам рекомендую, конечно же, YouTube, если кому-то удобнее, это еще в Что касается YouTube и что касается видеоблогинга, поставьте, пожалуйста, сейчас в чате пятерочки, кто заметил, как последнюю неделю видеоблог начал вести э, Анатолий Илья. Кто заметил и насколько вы видите, какой это дает даже вот для вас результат, поставьте сейчас в чате пятерочки, и я прошу сейчас, чтобы вы даже поставили какие-то эмоции, насколько вам это полезно, и насколько это дает даже вам лично результат. Вот давайте так, пятерочки, плюсики, что-нибудь такое, эмоции какие-то ваши, да. Обратите внимание, что такое видеоблогинг. Не нужно писать что-то большое, это очень просто, это очень быстро. Видеоблогинг, это вы поставили вот, э, телефон, фотоаппарат, все, что угодно, но желательно, чтобы это было, конечно, хорошего качества. И проговорили какую-то информацию полезную для людей, или какую-то зазывалку на мероприятие, или расскажите то, чем вы занимаетесь. Я вам скажу, запишите сейчас прямо себе задание, вам необходимо написать маленький видеоролик с таким обращением и расскажите то, чем вы занимаетесь и почему вам это нравится, и расскажите два слова о приложении iBuckler. Если у вас уже есть открыт канал YouTube, вам необходимо разместить там видео. Вообще, как размещать видео, сейчас мы об этом поговорим, и откуда их брать, и как размещать, как пополнять, как наполнять ссылками. Сейчас два слова я об этом скажу, но... На главную страничку вашего YouTube-канала вам необходимо разместить видео. И если вы разместите видео с вами, с вашим обращением, это вам даст не просто колоссальный результат. Задание домашнее вам всем. Если два бизнеса, как быть с контентом? Хм. Э, смотрите. Есть два, Если вы не против, я остановлюсь, это очень важно, потому что у многих есть не один, а два и три бизнеса, и все это тянут, и по-разному, и так далее. Да? Если вы занимаетесь не одним бизнесом, а несколькими, я вам даже скажу о себе. вот Для меня iBattler это один из пяти проектов, но это не говорит о том, что они все одинаковые, и о том, что они все в одной сфере. Они абсолютно разные, но что объединяет все эти бизнесы? Два канала можно сделать просто, вы просто открываете два разных аккаунта в Гугле и делаете себе два канала. Это не так сложно сделать. Но если, допустим, у вас есть несколько проектов, но вы хотите все заключить на себе, то в таком случае вам нужно становиться единицей, брендинговой такой единицей. Кто вы являетесь на самом деле? или экспертом по бизнесу, или вы любите развивать бизнес, или вы э, ищете, создаете множественные пути, множественные источники э, пассивного дохода, вы вначале поймите, кто вы, почему вы занимаетесь таким количеством проектов. Назовите себя так, как вы называетесь, откройте себе канал на YouTube и делайте себе плейлисты. И в каждом плейлисте размещайте информацию о том бизнесе, которым вы занимаетесь. Допустим, у вас будет папка iButler, и вот там вы будете рассказывать, почему вы занимаетесь бизнесом iButler. Если у вас еще есть какой-то бизнес, вы делаете другой плейлист, подкастик, и там размещаете как бы другую информацию. Но это только в том случае, если вы являетесь как бы самостоятельной единицей, вот в этом мире вы что-то несете от себя. Да? Вот, например, вот... Я вам пример о себе скажу. Я бизнес-тренер. Я делаю экспертизы, как бы экспертную оценку ставлю разным бизнесам. Ко мне приходят и спрашивают, вот скажи, заниматься этим или нет. Мы садимся, рассматриваем маркетинг-план, я, я говорю, вот здесь есть такие плюсы, но есть такие минусы, и ты можешь себе принять решение, заниматься этим или нет, да. Я оказываю консалтинговые услуги в разных бизнесах, но занимаюсь только там одним или другим, да, это мой выбор. Точно так же и вы. Что вы несете от себя, ну не в смысле, что вы несете, да, а какой месседж от вас исходит, а какую цель вы несете, какая ваша миссия, и от этого уже будет зависеть, какой контент вы будете размещать на ваших блогах. Вы должны сесть и определиться, кто вы и чем вы занимаетесь. Хорошо, поехали дальше. Видеоблог. Итак, задание. Запишите, пожалуйста, задание. Вам необходимо всем написать видеоролик на ваш канал YouTube. На основной канал YouTube, где вы расскажете о том, почему вы занимаетесь бизнесом MyButler почему вам это нравится, какие у вас результаты, какие у вас цели, обязательно напишите. И можете пригласить там друзей на 25 апреля в Москву на тот большой, большую конференцию, которая будет проходить. Сделайте это и увидите ваши результаты. И в комментах, конечно, и в описании. Поставьте вашу ссылочку на приложение или вашу ссылку на реферальную на оформление в бизнес. Ваши контактные данные, чтобы с вами связались, все, что угодно. Хорошо, поехали дальше. Да, хотела задать вопрос еще. Скажите, пожалуйста, кто не знает, как можно взять видеоматериал с другого канала и его у себя разместить с ссылочками? Кто не знает, как это технически делать? Давайте поставьте троечку в чате сейчас, Поставьте, пожалуйста, тройку в чате. Кто не знает, как технически можно скачать какой-то материал? Угу. Ага, много людей. Хорошо. Давайте тогда сейчас я вам покажу, как это делать технически. Хорошо? Так, друзья, прямо сейчас, прямо сейчас. Я сейчас открою, покажу экран. Так, Поставьте, пожалуйста, в чате... Так, в чате единичку, если вы видите мой экран. Но, по-моему, вы его не видите. Так, сейчас, секунду, ребята. Так. Ребята, у меня почему-то не открывается... Не, у меня не стоит какое-то приложение. Очень сожалею, но я не смогу сейчас вам показать. Давайте мы с вами договоримся, что э, я следующий раз, когда мы будем проводить, возможно, это будет просто даже э, для... Сейчас, ребята, секунду. Верну. <клёдно> так. Так, смотрите, у меня почему-то не открывается, не показывает экран, не стоит какой-то плагин, ну, к сожалению, я сейчас не буду этого делать, чтобы не прерывать наш тренинг, но обещаю вам, что я сделаю это в следующий раз, и напомните мне, вот, пожалуйста, в следующий раз, когда мы будем с вами работать, напомните мне, как размещать, как скачивать и размещать на YouTube, хорошо? Так, что-то зависло. А ну-ка, поставьте сейчас десяточки, ой, до 10, да, от 0 до 10. Как вы меня слышите, как вы меня видите? Все хорошо. Продолжаем, ребята. Хорошо, хорошо. Так, поехали дальше. Есть еще такой аудиоблог, называется под FM. Я очень сожалею, что я теперь не могу, я приготовила вам столько материала показать, но не получится выйти, в, показать мой экран. Значит, просто запишите себе аудиоблог под FM. Что такое аудиоблог? Если вы ведете видеоблогинг, то я вам рекомендую делать это параллельно. Аудиоблогинг это там, где только ваш голос, да, ну, аудиофайлы. Вот, поэтому вы, когда записываете видео, обязательно берите диктофон и записываете аудио. Откройте там свой блог и выкладывайте туда свои аудиоролики. Опять-таки, не забывая размещать ваши реферальные ссылки. Есть люди, которые, я вам скажу, я, я вам скажу как водитель. Я когда езжу за рулем, и очень много пробок, да, и когда ты едешь 2-3 часа тратишь в пробке, и это очень жалко этого времени. Я очень люблю скачать не просто музыку послушать в машине, а давать пищу мозгам и слушать что-то полезное. И поэтому я скачиваю себе материалы. Это и, кстати, на этом под FM вы найдете для себя много интересного материала, аудиоматериала, обучающего. Вот, поэтому. Здесь тоже можно ввести как бы свой блогинг параллельно. Это дополнительный источник ваших потенциальных клиентов и партнеров на вашу воронку продаж, на вашу продающую страницу. Еще хотела вам рассказать о двух специализированных таких контентных сайтах. Их не два, их на самом деле очень много. Но где еще, что можно еще размещать? Сегодня я хочу вам рассказать о, называется сайт Майндмейстер. Это речь идет об интеллектуальных картах. Кто знает, что это такое, поставьте в чате, пожалуйста, семерочку. Поставьте в чате семерочку. Кто не знает, ставьте единичку. Чтобы я понимала, рассказывать об этом или нет. Единичку. Многие не знают. Хорошо. Можете записать значит, Вы просто в гугле набираете интеллектуальные карты и у вас там выпадет целый список сайтов. Ну, самый распространенный, мне очень нравится, очень комфортный для работы – это mindmaster.com. Это очень удобный сайт для создания этих карт. Что это такое? Это карты, которые позволяют вам, вот, допустим... Вот такой пример. Бесплатные методы продвижения в интернете. Мы с вами, Я вам даю очень много материала, но это все можно скомпоновать и сделать даже так, планирование, да, что сегодня мы говорим о такой-то тематике, завтра о такой и так далее. И Можно создать такое как бы солнышко э, с информацией, разложенное по полочкам, это планирование, э, это, это интеллектуальные карты, которые позволяют э, создавать даже планирование, видеть всю структуру бизнеса и так далее. И причем создавая такие карты, я даже вот говоря с вами, у меня уже появилась идея, что мне нужно будет по результатам этого тренинга сделать эту карту, и потом вы берете эту карту в руки. Да, если вы прошли этот тренинг, то вам достаточно только посмотреть карту и напомнить себе, что вот была еще вот такой вот, вот такой метод есть, который я не использовал. То есть это такая собранная информация, и вы сами можете создавать эти интеллектуальные карты. Попробуйте, что это такое, опять-таки, их потом нужно скачивать, это ваш. Да, это систематизация информации, это планирование, это структуризация любой информации. Ну, как бы, это мозговой шторм. Если, допустим, вы создаете какой-то проект, вы садитесь в мозговой шторм и начинаете это, скиньте потом ее в чат для примера. Сейчас, ребята, одну секунду. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас я зайду на свою. Я вам приготовила показать как бы свою одну карту я делала. Карту сайта вот я делала и что ж такое. И, ребята, почему-то у меня закрыто нету. Так. Ой. Так. Сейчас, давайте, вы хотите, чтобы я вам ссылочку дала, да? Сейчас, ребята, одну секунду. Так, так сайт выглядит вот так. Вы можете сейчас нажать «Посмотреть», как выглядит карта. Я не вставлю, сейчас вам сюда не покажу, к сожалению. Вы можете зайти на этот сайт и там как бы это все посмотреть. Есть еще один сайт, где можно создавать ваши слайды. Да, слайды с презентацией, это разные презентации. И есть такая очень интересная фишка, это называется slideshar.net. Если у вас, допустим, есть свой сайт, то вы можете с этого сайта slideshar.net размещать туда любые презентации и потом их шарить, то есть репостить, шарить, вставлять на свои сайты и ссылки давать на свои блоги с возможностью скачивания. Зачем это нужно и как это работает? Вот у нас есть, допустим, слайды презентации iBattler. Просто слайды, но на них очень много информации полезной. Вы берете, закачиваете эту презентацию на этот сайт, открываете себе аккаунт, закачиваете эту презентацию и закидаете туда ссылку. У меня в день доходит недоступно, Елена, потому что вам нужно зарегистрироваться на этом сайте. Поэтому недоступно. я вам скинула ссылку, нужно пройти регистрацию. Там простейшая регистрация, вы зайдете, очень легко разберетесь. Смотрите, и я вам скажу, у меня несколько человек в неделю потенциальных клиентов-партнеров заходят через, это, через эту презентацию. Просто стучат мне потом в скайп и говорят, нам интересно узнать подробности. Поэтому попробуйте еще этот слайд Шарнет, то такие специализированные. И если вы, допустим, сами создаете презентации какие-то на любую тему, по интернет-маркетингу, по приложению, там есть презентация по приложению готовая, есть презентация по бизнесу, есть у нас прекрасная презентация для новичков, как начинать бизнес, все что угодно. Нашли какую-то интересную презентацию туда выложили. То есть вы все заполняете контентом. И ставите туда свои ссылочки, ссылочки, ссылочки, информацию у вас. Самое главное, чтобы вы были везде и вас все знали. Так, хорошо, друзья, поставьте сейчас в чат пятерочку, для кого хоть что-то было новенькое, полезненькое и нужненькое. Хорошо. Друзья, в связи с тем, что я не могу вам показать экран, я пропущу сегодня кросс-постинг и покажу в следующий раз. Но скажу вам, что это такое. Кросс-постинг – это связь между вашими социальными сетями. То есть, вы, допустим, размещаете какой-то пост у себя на Фейсбуке. Потом вам нужно зайти в Твиттер и разместить об этом сообщение. Потом вам нужно зайти, допустим, в еще куда-то там в например, или ВКонтакте, куда-то нужно зайти и тоже это перепостить. Чтобы этим всем не заниматься, называется это кросспостинг. Вы один раз его настраиваете, и это работает. Вы размещаете, допустим, вы твитаете маленькое сообщение новостное в Твиттере, оно автоматически попадает в Фейсбук или вы что-то размещаете в Фейсбуке, оно автоматически появляется в Твиттере. Можно связать несколько социальных сетей и сделать таким образом, что вы в одной размещаете, оно автоматически отражается в других социальных сетях. Но есть социальные сети, которые не, э, не дружат с кросс-постингом. В таком случае есть специальные сайты, которые помогают это делать. Я сегодня эту тему пропускаю, мы в следующий раз с вами об этом поговорим и поработаем. А сейчас мы с вами переходим к созданию контента, продолжаем, это рерайтинг. Давайте сейчас попробуем, поставьте, пожалуйста, в чате, давайте, восьмерочки, чтобы было весело. Кто уже открыл свой блог и уже сидит и думает, с чего бы начать, где взять материал. Кто, допустим, не знает, что писать в социальных сетях. Кто, кто ставьте восьмерочки, если у вас уже появилась потребность в создании какого-то материала. Угу. Мы с вами уже говорили о том, что самые простые методы ⁇ это у нас мотиваторы есть, которые можно очень быстро создавать с минимальными затратами времени и сил, но это дает результат. Что еще мы говорили? Что можно... Я уже забыла, что мы говорили уже, какие у нас мы проходили. Давайте поговорим о возможности создания рерайтинга. Что такое рерайтинг? На самом деле, кто слышал, знаете, говорят, еще шутит, кто слышал такое слово копипастер, да, скопировать и вставить. Ну, на самом деле рерайтинг это достаточно серьезная штука и очень интересная и полезная для начинающего копирайтинга копирайтера, человека и начинающего блогера. Если вы только начинаете чем-то заниматься, вот начинаете свой вести свою страницу где-то в соцсетях или в блоге, вам не обязательно нужен контент. И интересный контент вы сами можете искать в тех же социальных сетях, вы можете искать на любых информационных сайтах и обучающих сайтах, обучающих блогах. Что такое рерайтинг? Рерайтинг – это когда вы берете готовый материал, вот вы его взяли, можете взять, изучить полезную, вот берете тематику, допустим, давайте договоримся, что вы там за неделю. Контент – это материал, контент – это статья, контент – это картинка, это видеоролик, это аудиоролик, это, это контент – это материал. Это информационный материал. Мы называем это одним словом контент. Сейчас мы говорим про контент такой, как статья. Это как писать статьи. И один из видов возможностей – это рерайтинг. Каким образом вы можете создать свою первую статью? Выбираете тему. Какая может быть тема? Если мы с вами занимаемся интернетом, интернет-приложениями, сделайте исследовать мне, например, на рынке по приложениям, которые есть. Там, я не знаю, как развиваться в интернете, те же методы рекламы, как работать с YouTube. Ребята, тематики, вот какой у вас внутри есть вопрос, это уже готовая тема для того, чтобы вы об этом написали. Поэтому первым делом выбираете тему. Я вам рекомендую выбирать тему, которую вы не знаете, которую вам интересно будет исследовать, использовать для себя. Итак, вы берете какую-то тему, изучаете ее каким образом. В гугле набираете вопрос, и у вас выпадает энное количество статей. Находите 2-3 статьи по этой теме интересные. Дальше вам необходимо их изучить, почитать, и можете даже себе проконспектировать. Я вам скажу, любая тематика, она сводится, в принципе, к одинаковым выводам. Да? Допустим, если это YouTube, то есть пример о том, как правильно создать видеоматериал и как правильно его разместить. Ничего нового, как бы, придумать, ну, что-то новое придумать сложно. Очень многое уже написано, но кто-то знает эту информацию, кто-то информацией еще не владеет. Ваша задача найти эту информацию, изучить ее. Итак, выбираем несколько статей, изучаем эти статьи. Что мы делаем дальше? Аранжируем эту информацию статей. Что такое аранжирование? Это приведение в порядок. То есть, вы берете, из этой статьи интересно было, допустим, это. Из этой статьи было интересно, это дополняете. И в третьей статье вы нашли что-то, чего не было в первой статье. Вы это все аккумулируете, сводите вместе, да, и создаете свою статью. То есть материал писать, садиться писать, придумывать прям как сочинение вам не нужно. Вы просто берете материал, изучаете его, выбираете все самое лучшее, сливки выбираете и размещаете. После этого делаете репост в социальных сетях. У вас появляется ссылка вашего вашей статьи. Вы размещаете ее на тематических чатах, форумах, сервисах ответов и вопросов куда угодно, и создаете поток на ваш блог. На вашем блоге или на вашу страницу, где есть информация о приложении или о бизнесе. Так это все работает. Запишите основные правила, как делается рерайтинг. Значит, ваша задача – сохранить информацию, смысл статей. Вот знаете, если кто-то… Знаете, это как сливки собирать. То есть вы взяли массу информации, выбрали все самое как бы главное, да? вы ничего не должны в данном случае придумывать, дописывать то, чего нет в источнике. Потому что если вы изучаете материал, в котором вы не ориентируетесь, ничего там не нужно дописывать. Вот в этом принципе райтинга вы не создаете материал, вы берете готовый материал, его перерабатываете и сдаете как свой. Дальше. Вам не нужно писать ваше к этому отношение. Это уже ваше индивидуальное как бы, да, отношение, и оно никого не интересует. Не нужно писать также комментарии. Дальше. Сохраните логичность порядка изложения. То есть, если в статье идет вначале, что вам нужно ну, там, вступление, да, для начала вам нужно такой-то материал, вам нужно подготовить такую-то там, допустим, какие то вопросы. Ну, если говорить про видеоблогинг, я, например, говорю, значит, найдите интересную тему, найдите интересного собеседника, там напишите вопросы, свяжитесь с вашим собеседником, запишите интервью и так далее. То есть, есть целый чек-лист, что нужно сделать для того, чтобы создать видеоматериал. Да? И вот, допустим, в этих статьях есть эта информация. Вот вы берете эту информацию, сохраняете логичность порядка изложения. То есть, если вы возьмете статью и просто поменяете абзац местами, это не обозначает, это не, это не рерайтинг. Ваша задача сохранить, оставить ту логику, которая есть в статьях. Ну и, конечно же, в конце, когда у вас уже собран этот материал, вы проверяете его на ошибки, грамматические, орфографические, пунктационные, то есть, чтобы это все было грамотно, и можете уже размещать. Для начинающего копирайтера заняться рерайтингом это очень полезно. Полезно по нескольким моментам. Чем это будет вам полезно? Во-первых, проштудируйте тему, которая будет вам полезна в будущем для вашего бизнеса. Во-вторых, запомните, самый простой способ научиться чему-то, это обучать других. Момент, когда вы информацию берете какую-то, вот вы учите что-то, первый, как бы, Этап – это вы информацию принимаете. Когда вы принимаете информацию, только 10% остается у вас в голове, остальное все выветривается. После того, когда вы приняли информацию, вам нужно ее переработать в себе, да, где-то оставить. И ее сохранить позволяет практика. То есть информацию, которую вы получили, вам нужно провести через себя и начать это делать. Когда вы начали это делать, пришло время эту информацию передать другому человеку. И тогда вы становитесь еще как бы на, на ступеньку более, ну, как бы экспертом в этом деле. Получили информацию. Сделали практику, получили свой опыт и поделились с другими. Вот на этапе деления с другими, когда вы начинаете делиться с другими, к вам начнут задавать вопросы. Вы начинаете углубляться в тему того вопроса, который, над которым вы работаете. И со временем вы становитесь профессионалом в этой сфере. Объясните кратко разницу между рерайтингом и копирайтингом. Это очень просто. Рерайтинг – это то, что вы создаете на основе готовых статей. Вы не создаете свой материал. Вы берете готовый и вы его как бы перерабатываете. Вы берете готовую информацию, готовые фразы, готовые... Все готовое. Вы только его перерабатываете, чи чистите и выдаете за свою статью. А копирайтинг – это создание с нуля. Это вы сели с карандашом, с ручкой и начали создавать материал. Так, поехали дальше. По рерайтингу. У кого есть вопросы и насколько вам это нужно, полезно, поставьте, пожалуйста, сейчас в чате, Давайте какую оценочку? Давайте девяточку. Если есть вопросы, то пишите, а как же плагиат? Смотрите, что касается плагиата. Да, это плагиат. Но, если понимаете, если вы думаете, что те, которые пишут статьи, они это сами вот сели и придумали, то нет. Сейчас очень много информации, особенно в блогерстве это берут, уже готовую информацию перерабатывают. Но в том-то ее и ценность, потому что чем чище вы, вот знаете, информация в интернете это как песок, а ваша статья это может быть как золото, которое вы выняли из песка. Вот ту информацию, которую, например, даю вам я. Я когда-то не знала, что такое рерайтинг. Это было еще пять лет назад, и слов таких не слышала. Но я впервые нужно этого делать. Проверка на плагиат фразы-выражения. Лен, не задумывайтесь об этом вообще. Если есть такая возможность, делайте это. То есть статья должна быть уникальной. Уникально, если... Так, давайте, давайте еще раз. Про песок. Убрать воду, оставить песок. Да, Алочка. да. Значит, смотрите, статей об одном и том же пишут очень много людей. Очень много. Каждый эту информацию через себя пропускает. И выдает ее так, как он ее понимает. У каждого свое мышление, свое видение. И то, как, допустим, вижу я информацию, да, я ее вижу не так, как видят другие и, возможно, вы, как фильтр, человек, который может систематизировать что-то, улучшить, выбрать все самое лучшее, из песка выбрать золото. И, таким образом, одна и та же информация может быть для кого-то быть намного ценнее, чем те 3-5 статей, которые прочитали вы. Потому что вы над ними поработали, вы выбрали лучшее, вы выбрали сливки и вы предоставили только сливки. Вот и получилась у вас статья. Так, хорошо, поехали дальше. Теперь, что касается копирайтинга. Давайте теперь по копирайтингу. Копирайтинг – это когда вы создаете статью. Но, смотрите, рерайтинг позволяет вам накапливать информацию в голове. Когда вы много читаете, много учитесь, вы ходите на тренинги, вы обучаетесь, вы там услышали, здесь услышали, у вас складывается свое мнение, комплекс – ваших знаний и вашей практики дают вам возможность стать копирайтером и начать писать от себя. Самые знаменитые копирайтеры – это миллионеры, да, это люди, которые создают уникальный контент, уникальные книги, уникальный материал. Но блогеры – это тоже это копирайтеры, которые тоже создают свой материал. Итак, с чего начать? С чего начать написание любой статьи? Значит, первое, что я вам хочу сказать – не бойтесь это делать. А самая плохая статья самая плохая самая, это не сделанное да? самое плохое дело это не сделанное дело. Пробуйте делайте, ошибайтесь, не бойтесь а вы знаете успешные люди это те кто не думает о том, что о них думают другие. вы просто делаете и все. А, итак первое нужно поставить задачу это о чем будет статья, это ее тема тему я вам говорила, берите ближайшие темы к тому, чем вы занимаетесь. Почему это нужно? Потому что это будут читать ваша потенциальная целевая аудитория, которая может прийти к вам в бизнес. Поэтому это важно. Если вы занимаетесь интернет-маркетингом, не нужно писать про помидоры. Хотя, может, вы специалист в этом. Откройте другой блог про помидоры, рассказывайте там про помидоры. Туда будет приходить целевая аудитория на ту тему. Поэтому... Тема статьи должна быть близка к тому, чем вы занимаетесь, потому что она будет притягивать вашу целевую аудиторию. Самое главное – это полезность, это какую проблему будет решать ваша статья, о чем она будет. Если статья ни о чем, она вам будет бесполезной и вам, и другим. Вы потратите время, но она не даст вам никакого результата. Собрать, изучить существующий материал на эту тему. Значит, смотрите, вот здесь чем отличие от рерайтинга? да? Тем, что там вы берете готовый материал и просто его ранжируете, уже готовые фразы, все-все-все, вы только приводите их в порядок. Здесь же вы пишете от себя, вы пишете тем словом, которым вы пишете, вы пишете свои мысли, но перед этим вам нужно вначале накопить информацию. Где вы накапливаете информацию? Опять-таки, смотрите ролики, читаете статьи, обучаетесь. Но вы не берете оттуда прямо готовые материалы, вы просто накапливаете материал в голове, который есть. Вы можете конспектировать какие-то мысли, вы можете э, делать какую-то структуру интересную, вы можете что-то интересное где-то прочитали или услышали, законспектировали себе это. Или есть еще один такой вариант, вы встречаетесь с экспертами на эту тему, вы разговариваете, вы задаете какие-то вопросы и можете написать статью по результатам такой встречи. После этого вам необходимо написать план. Пока у вас в голове не будет информации о том, как правильно написать статью, о том, о чем вы будете писать статью, у вас не будет плана в голове. Мы сейчас проговорим, я еще проговорю, что должно быть в плане, но... План обязательно нужно прописать. Дальше. План вам необходимо выстраивать таким образом, чтобы вначале человека заинтересовать, показать, что он получит в результате, когда он прочитает эту статью. То есть вначале как бы, показывается проблема, то, о чем вы будете писать. И потом, как бы следуя логике, она открывается, эта тема поэтапно. И когда уже полностью у вас написана статья, только после этого идет работа над ошибками. Это, я вам говорила, нужно вычитать статью, чтобы она была грамотно написана без орфографических ошибок. И на этом этапе важно убрать всю воду, все лишнее. Когда вы изложите все свои мысли, после этого вам необходимо будет их почистить. И вот здесь давайте по... Ой, где-то у меня потерялся один слайдик. Сейчас, ребята, сейчас, секундочку. Ребята, у меня потерялся слайдик. Очень жаль, сейчас, секунду. Так, и давайте я вам тогда... Ай-яй-яй, самый, самый важный слайд потерялся. Почему-то не сохранился. Ну хорошо. Я в следующий раз дам вам, начну с того, чтобы вы могли этот слайд себе, ну, как бы это самое сделать. Разволновалась. И это самое, сейчас, секунду, чтобы вы могли себе его скопировать да, и оставить. Начну с скринчика. Ребята, спасибо большое, потому что, честно говоря, я аж у меня аж, аж перепугалась, что же случилось. Пропал один слайдик, но ну, ничего. Давайте по копирайтингу, давайте тогда запишите с моих слов устно, а я вам в следующий раз э, дам сделать скриншотик. Итак. При написании статьи начинается все с заголовка. Я умница, спасибо. Я волнуюсь, потому что я люблю быть полезной. Пришлите на mail info дела. Я сейчас не могу ничего отправлять, потому что, ну, я сейчас как бы здесь, да, потом все отправлю и выложу, может быть, даже потом сделаю скриншот и после видео поставлю. Итак, давайте сейчас только запишем структуру самой статьи. Итак, первое, заголовок. Первое, с чего начинается статья, это заголовок. Значит, заголовок, он должен быть, первое, кратким, он должен быть конкретным, о чем? Соответствовать тематике. Значит, что касается тематики, опять-таки, если вы пишете про интернет, да, не должно быть про помидоры. Очень часто... Допускают такую ошибку для того, чтобы привлечь внимание на статью, хотят сделать, сделать какое-то ну, нестандартное название, но оно может увести от тематики, человек может не посмотреть вообще на вашу статью. Поэтому конкретно, кратко и главное в названии должна быть интрига. Это важно. Дальше. 90% того придут к вам, посмотрите статью или нет, вот в этом названии, это очень важно. Дальше. Статья. Вот самое страшное, чего больше всего боятся, у меня лично есть тоже, был такой, вернее, страх, это писать, что нужно, статья это что-то такое журналистское, что-то такое огромное. Поставьте в чате сейчас, пожалуйста, троечку, кому страшно. А на самом деле, статья не должна быть больше 2000 знаков. Это приблизительно где-то, ну, одна треть листа А4. То есть это совсем немного. Запомните такое правило. Если человек хочет дискутировать, он ходит в дискуссионные клубы. Если он хочет изучить много какого-то материала конкретного, он платит деньги, идет на тренинги. В блогах, в интернете ищут информацию краткую и быструю. Поэтому ваша информация должна быть, ну, ну, вот столечко, да, вот две трети, вот если вы берете формат листа А4, это должна быть, ну, вот приблизительно вот, вот в таком вот формате где-то одна третья часть. А, дальше. Статья должна быть, заголовок обязательно нужно выделять. А, первая часть этой статьи, это должно быть вступление. Вступление, напишите себе, это 3-4 фразы, не более, еще лучше 2-3. Эти, вот в, Во вступлении обязательно нужно писать проблему, можно даже задавание вопроса, это даже очень полезно. Например, вы сталкивались с тем, что, вот такая фраза, да? если вы здесь, вам, возможно, вам интересно вот это, и можете начинать с себя, я столкнулся с такой-то проблемой и долго искал ее решение, я его нашел и хочу с вами поделиться, это все, этого достаточно. То есть здесь нужно описать какую-то проблему, потому что не только целевая аудитория будет приходить, но и люди ищут по запросу, по конкретному запросу, ищут что-то в интернете. И они заходят к вам конкретно на ваш блог или через социальные сети, если вы повесили вашу статью, они читают и заходят, потому что им это интересно, потому что это решает какую-то их задачу, проблему. Поэтому вступление, маленькая две, три фразы, максимум четыре, но короткие. Написали, о чем эта статья, какую задачу она решает, что человек здесь получит. С этих первых слов человек будет здесь или он идет. Дальше. Само тело, сама раскрытие самой темы. Я вам рекомендую настоятельно делать очень просто и очень правильно. Тему раскрывайте маленькими абзацами. Буквально, чтобы строчек было 3, 4, 5 строчек. Сколько там получится фраз, зависит от того, как вы пишете. Если вы там по 2-3 слова пишете, это может быть и 10 фраз. Но вот маленькими абзацами, 2, 3, 4, 5 абзацев, не нужно делать вот такие вот шлейфы. И каждое начало вот этого абзаца сделайте, выделите. И вот то, что вы выделите, это должно нести смысл этого абзаца. Например, вот бесплатные методы рекламы, например, да, если бы я писала статью, бесплатные методы продвижения в интернете. Вам интересно, ну, начинается вступление, да, вам интересно узнать, как можно продвигать бизнес. Я пишу вам здесь методы, которые вы можете использовать. И потом, начиная абзац, я пишу в начале Копирайтинг, двоеточие. Как написать статью? Пишу черным, а дальше пишу пять фраз, как ее написать. Понятно, да? Дальше. Мотиваторы. Что это такое и как их создать? Я описываю дальше. То есть человек, который заходит к вам, чтобы он мог вот так просмотреть статью и по вот этим заголовкам понимать, полезно ему это или нет, и что ему это даст. Написали тело. Еще раз. Пять абзацев вы должны в них вложиться, это все. Следующее, вам необходимо сделать какой-то вывод. И вы этот вывод можете делать интерактивным, что буду благодарен вам за комментарий, напишите, как у вас это, Вы напишите, получилось у вас или нет. То есть вы, человека, вашу аудиторию, которая вас читает, должны вывести на себя, то есть призвать к какому-то действию очень полезно в конце статьи призывать к какому-то действию, связанному с вашим бизнесом. Да? Допустим, если вы написали вот те же бесплатные методы рекламы, я например говорю, да, то внизу напишите, что если у вас еще нет своего персонального сайта, если вы не знаете, с чего начинать бизнес, заходите по этой ссылочке и здесь вы узнаете там подробности да, и даете ссылку на ваш бизнес. То есть не просто вы написали какую-то информационную статью, а в конце вы еще обязательно должны дать призыв к действиям полезности, что человек может получить, и чтобы вам тоже это было полезно. Но вы же для чего-то это делаете. Поэтому еще раз, заголовок, кратко, по теме с интригой. Вступление, буквально 3-4 фразы, о чем проблема. Тело самой статьи Сделано абзацами, каждый из которых выделен, и написано, о чем это конкретно открывает суть этой проблемы. И в конце это выводы и как бы к действиям. Да? Сделайте, посмотрите, послушайте, зайдите, то есть с с призывом к действию, чтобы человек что-то сделал после того, когда прочитал эту вашу статью или там оцените в социальных сетях или лайкните, ну то есть ну лайкните это очень слабенько, лучше приглашать сразу на свою статью. Вот, я вам дала сегодня такие, это не просто основы, это азы копирайтинга, это такое вот с чего начать. Вам всем домашнее задание. Мы уже в принципе на сегодня закончили. Вам всем домашнее задание. На следующий раз это написать свое свое маленькое видео, презентационное такое видео, чем вы занимаетесь в жизни, разместить на своем YouTube-канале. И второе, напишите первую статью. Напишите две статьи за это время. Одну попробуйте сделать, так как я вам рассказывала по возможности, как рерайтинг. Да? Изучите какую-то тематику. И потом сколько минут видео? Ребята, две минуты это вот так. Полторы минуты. Видеоблогинг это полторы минуты. Научитесь укладываться в, в маленькое время. Тогда вас будут читать и слушать, и смотреть. Делайте все позитивно, улыбайтесь. Да, что касается видео, давайте еще два слова скажу. Когда будете записывать видео, вам нужно смотреть только в камеру, улыбаться не.. Мотать глазами по всему, по небу, там, по друзьям. Вот. Смотреть четко в камеру, не отрывается. Это очень важно. Обязательно улыбаться. Если вы машете руками, у меня есть один недостаток. Я люблю махать руками выше своей головы. Это неправильно, вам не нужно. Две минуты это много, Танюша, я с вами согласна, но две минуты еще наговорить нужно. До минуты это очень даже хорошо. Держите руки ниже где-то груди, да, чтобы не поднимать и чтобы не очень много были, чтобы были эмоции, но чтобы это не было агрессивно. Улыбайтесь, будьте положительными, говорите правильно, корректно, спокойно, чтобы голос звучал мягко, бархатно, и все, все у вас получится. Пробуйте, записывайте, не будете не нравиться себе, переписывайте сто раз, но научитесь это делать. Когда вы делаете это на автомате, это приносит удовольствие, вы будете вставать утром, вы будете искать себе красивое место, как это написать и о чем сказать, вы будете об этом думать, и все это будет. Э, да, запись этого тренинга будет. Друзья, задание я вам дала, попробуйте создать две статьи в стиле как, бы как рерайтинг и как копирайтинг, две разные статьи разместите, напишите, что у вас получилось, не, бывайте, не забывайте репостить. Теперь я сейчас не прощаюсь с вами, я только отключу видео, запись и мы еще с вами две минутки пообщаемся.